Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лен Смирнова. И как всегда, делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый проект по заработку криптомонеты USDT. За простые действия мы будем зарабатывать монету. Называется youtube-task.com Это инвестиционный проект и все, что связано с инвестициями, это всегда риск, какой бы ни был проект. Не забывайте об этом. Регистрация здесь наипростейшая. Прописывайте email. Далее, WhatsApp. Пароль, повтор пароля, еще раз пароль. Я прописала одинаковый пароль. Последний пароль – это пароль для вывода. Здесь будет инвайт-код. Нажимайте «Зарегистрироваться» по имейлу и паролю далее нас встретит такая страничка домашняя что нужно первым делом сделать стартовал он вчера 25 августа вот здесь иконки в самом низу кликаем май и нужно привязать первую очередь адрес кошелька, куда мы будем выводить денежные средства. Вот тут вывод, метод вывода. Кликаете. У меня уже привязано. Кликните добавить и пропишите адрес кошелька. Я прописывала стронлинка. Далее что? Вот здесь также кликнем Go, находится наша реферальная ссылочка, вот она, кликаете и ссылочка автоматически копируется. Так, также будет инвайт-код. На чем мы здесь будем зарабатывать? Здесь нам, друзья, при регистрации дается бонус 10 USDT монет. Но чтобы начать зарабатывать, нужно сделать депозит в размере двух. USDT. То есть 2 доллара. Итого будет 12. Если так. Сейчас. Так, это вывод. Это метод. Это у нас что? Ага. Вот я. Жив шара пополнилась на две монеты. Это, у нас что здесь? это баланс апгрейда стал у меня 12 долларов, так как бонус 10 и плюс 2 монеты моего депозита того 12. И нам дает VIP 2. Далее по нулям. И здесь по нулям не знаю, что это. Вернемся. И нам дали бонус, сделали депозит. Значит, депозит как делать? Сейчас покажу. Здесь вкладочка «Валет». Вот это, смотрите. Здесь статистика идет от 12. Это мой доход за вчера. И вывод. Я также вчера выводила. 0.60 центов USDT. Вот эта вкладочка «Пополнить». Адрес копируется. После чего переводим на этот адрес криптомонету две монеты USDT. Кликаем «Submit». И монеты зачисляются на баланс. Это вкладочка «Вывод». Кликаем «Вывод» и сюда. Ну, я сейчас все покажу в режиме онлайн. Сумму пропишу и... Поставлю монеты на вывод. Так, вроде все так показало. Теперь по заработку. Вот эта кладочка нам не надо. Здесь, так как VIP 2 стоит, нам предлагают кого купить VIP 3. Это нам не надо. Значит, вот это в самом низу, посередине заработок. Значит, кликаю на VIP 2. И день нам дают просмотреть всего лишь одну рекламку. Здесь не надо кликать новое. просто просмотреть видео одно, поставить лайк, сделать скриншот и отправить. Кликаю. Так, подождите. Не так. Где-то я вчера просматривала. Так, ребятки, сейчас будем посмотреть. Где же я? А. Так, вот это, вот, смотрите, значит, кликаем вот сюда, task, VIP 2, и вот на эту красненькую мы кликаем, вот не эти рекламки, а вот на красненькую, и вот оно, видео, всего в день нам одно видео, кликаем, открывается видео, я ссылку выключу я ставлю что надо поставить лайк также сделать скриншот то что вот лайк поставлен да все просто минимум действий ну и заработок все Скриншот сделала. Возвращаюсь. Теперь вот на красненькую лайк. Like. И нужно отправить скриншот. И вот на красную отправить. Все, я отправила. Это что у нас, то мы переведем на русский. Аудит завершенный. Не удалось, ну вот как-то так. Все. Все наши действия, друзья. Так, теперь куда надо пойду? В бумажник. И что отзывать? У меня на балансе 0.65 центов. Это я удаляю, прописываю сумму 0.65. Ставлю я на оригинал. И клику Отправить ⁇ Все, галочка стоит, монеты отправились. Через 1-2 минуты монетки появятся на кошельке. Подождем. Поставлю на паузу, дождусь вывода и я вам покажу. Я сделала скриншот сразу. Монетки мои поступили. Прошло мимо менее минутки. Вот плюс 0.65. И вот. Плюс 0.65 монет. Это мне для рекламы в Телеграм надо. Да? Вот. Скрин. Вот. Платит. Все замечательно. Вот, вот они Ну что, кому интересно работать, не интересно, друзья, пройдите мимо. Каждому свое. Вот. Что еще здесь вам показать? Ну, вроде как. И все. Баланс мой по нулям. Уже заработано у меня 1,25. Вот. Здесь изменить пароль, это нафиг нам не надо. Вот здесь. Метод добавить самое главное. Вот. Ну и здесь как бы реферальная ссылочка. Кликаем. Ссылочка копируется и приглашаем партнеров. Но все это нам не надо. Здесь заработок. Один раз в день просмотреть. Это здесь партнеры. Промо-видео. Можно добавлять видео. Это нам не надо. Это все платно здесь можно знакомиться с информацией перевести на русский и почитать что еще командный рейтинг техническая поддержка можно также это все прочесть если возникнут вопросы можно перейти в telegram и задать вопрос также ссылочку на их telegram поддержку я оставлю в закрепленном комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.